какое то время назад обсуждали, BMW это женский род или мужской? просто все мы знаем, что BMW это стильный дизайн, восхитительная управляемость, там, дикий мотор и все в один голос как-то кричат, что BMW это вот мужик, ага, там, дом у вас ждет, просто красивая BMW, Ну, звучит или красивая BMW, красивый BMW, ну тоже нормальное, а вот если взять Mercedes красивая Мерседес как-то уже не то. Хотя вроде бы и назван в честь дочери предпринимателя Мерседес. Это я все к чему. Потому что, ну, если есть там филологи, там можете написать, как будет правильно, или филологини, я фиг знает, как вы там себя позиционируете. В любом случае, что тут обижаться? Главное, не гоняйте, включайте поворотники, как говорится, дома вас тоже ждут парни, а мы уже дома, поэтому начинаем. Сегодня у нас на обзоре BMW третьей серии 2 литра. Вам собственника, ощущаются как все три. А если совсем уже уйти в мифологию, то можно найти информацию, что М-обвес накидывает еще 100 сил сверху. Но есть, конечно, один нюанс. Нужно заправляться не 92-м, как вы привыкли к своей странной заправочке, а хотя бы 98-м. Потому что все, что меньше, она очень трудно переваривает. А если тем более живете в области... Самый максимальный бензин, который там у вас есть, 76 то скорее всего заправляться вам и вообще приобретать эту машину не рекомендуется. То же самое касается и дизелей. Если вы поехали на заправку и пистолет не лезет в бак, то скорее всего это заправка для фур и там такой бадяжный бензин, что проще слить с трактора, так будет и дешевле, и сэкономить время и деньги. Ну, но ненадолго. Но, конечно, есть некоторые умельцы, мы же в России живем, и поэтому изобрели переходники, чтобы с такой огромной балды на заправке сделать узкую, и чтобы пистолет влезал в бак. Поэтому, если вы берете поддержанный автомобиль, и у вас где-то в багажнике завалялся этот переходник, то, скорее всего, сотню, а то и две лошадей уже траванули этим закусоном. Поэтому чего-то сверхъестественного ожидать от машины, думаю, не стоит. едет чуть-чуть, да и хер с ней. Но если серьезно, если адекватно ездить, то стоимость обслуживания вас может приятно порадовать. двухлитрового мотора для большинства задач будет достаточной. Вот именно в городе, на трассе обогнать, то есть никаких проблем не будет. А если еще держать в уме, что стоит на довольно-таки православное, относительно всех BMW, то для такого, так скажем, входного билета в эту тусовку самое то. BMW это, пожалуй, единственная машина, которая имеет смысл покупать в базы комплектации, потому что от нее надо только одно, чтобы она ехала и ехала достаточно быстро. Все остальное это чисто вот маркетинг. Допустим, кожаные сиденья. Зачем мне нужны, чтобы они будут обжигать, короче, вас летом и вы будете них замерзать зимой? То есть обогрев зоны дворников Ну, включите, когда машина постоит, у вас недельки две Ну, лобовое у кого-то трескается Ну, может вам повезет, может быть не повезет Или, допустим, регулировка спинки сидения в 20 плоскостях А сколько должна быть спина, чтобы все это отрегулировать И чтобы вам было там сидеть комфортно Ну, конечно, есть там одна функция, которая является датчиком давления в шинах Это, конечно, прикольно что можно поставить шины типа вот RunFlat и как бы ездить и не переживать за проколы то есть как бы шина сама держит давление в себе то есть вот каркасы и в принципе она у вас сигнализирует если вдруг давление упало но вы все равно на ней сможете куда доехать хотя есть такие уникумы которые ставят себе на солярис там вот куда-нибудь такие вот машины где вот нету датчиков никаких и просто ездят и я не думаю что они вообще когда-либо в жизни меряли давление в них ну есть такие кадры. BMW, в моем понимании, была всегда очень таким красивым автомобилем, именно тройкой, в плане дизайна. Потому что здесь как бы не было ничего лишнего. То есть, начиная с кузова есть 75 и выше, они прям такие все классные получаются. Что нельзя сказать про BMW 5 серии в кузове F10? Потому что она была какой-то, блин, зализанной, что ли? И что-то ей не хватало. А вот если сюда еще поставить М-обвес, естественно, китайский, тогда было бы вообще просто вот супер. Почему китайский? Ну, потому что если у вас завалялось лишний миллион на обвес, тогда лучше брать не двухлитровую машину, а лучше взять мотор получше и уезжать куда-нибудь в закат, ну, или в столб, кому как нравится больше. А так в ремонте кузовня стоит очень дорого. Поэтому, если вы решили разложиться об столб, то, пожалуй, каска вам не помешает Вот в случае с новой машиной В случае, если вы берете уже бэушную машину То, скорее всего, по каска вас не застрахуют Потому что дважды тоталы у нас в стране страховые страховать не берутся Страховые страховать Что это вообще такое? Так, а что, у меня есть камеры Вы, кстати, знали, что обвести калининградский БМВ э, в Россию? Ой, Калининградский BMW, это есть Россия. Калининградский БМВ в Германию. То нужно получить сертификат соответствия, так называемую амологацию, которую выдает завод-изготовитель и который подтверждает, что автомобиль сделан из проверенных, качественных, оригинальных, главных комплектующих и что он может использоваться на дорогу общего пользования и что якобы они дают гарантию на эти запчасти. Так вот, калининградские BMW не могут его получить по одной простой причине, что BMW говорит, типа, ну, ребятки, вы, как бы, делаете не совсем то запчасти -то как бы, вроде бы у вас похожи на наши, но качество не то И поэтому вообще, в принципе, они даже не особо-то и признавали этот завод Ну, как франшиза, можно сказать но потом все-таки, ладно-ладно, завод наш, но сертификата не будет, поэтому наши российские БМВ никаким образом не котируются на рынках Европы И поэтому любой европеец, то есть он ну, они даже не купит ее, потому что она вообще конкретно не соответствует ну, их нормам безопасности Потому что у них как бы за этим следят, за этим у них строго и как бы всякий вот этот хлам наш как бы им ну, не нужен им нужно безопасно возить себя из точки А в точку Б и при этом как бы не слететь с гарантией потому что если не ошибаюсь, то там даже со страховой проблем могут быть если у вас машина вот именно из России но понятно, российские машины тоже покупают там, но покупают российские машины там, ну, те же самые вот ну, россиянцы то есть они приехали туда чтобы бы не взять им, ну российской сборки машину, как бы они всю жизнь там ездили, ну и ездит Она здесь более дешевле будет и плевать им там, ну ремонт, запчасти, оригинал, не оригинал, то есть, ну, им нормально, но уже европейский нет. Может быть, когда-нибудь и мы придем к этому, что наши заводы будут соответствовать хоть как-нибудь, каким-нибудь требованиям, но это, блин, вряд ли. Получилось настроить Тути. Кстати, вот именно вот про завод вот этот вот, калининградский, он начал работать, может быть, как сказать, именно оттуда пошло, что, ну, наша машина, вот эти вот BMW, наша машина BMW, BMW начал называть цепучими помойками, да не только BMW, а вот все. После того, как, скорее всего, начали их локализовывать у нас. Потому что еще в девяносто девятом году упало у меня нафиг калининградский завод заготавливал всего лишь так я правильно еду да изготавливал всего лишь 500 автомобилей в год что было ну довольно таки мало для ну, завода автомобильного так денег стать маленько я телефон просто уронил. Что довольно таки мало для автомобильного завода но потом со временем спустя какие-то года в 2004 году он начал готовить уже две с половиной тысячи автомобилей что уже существенно больше и примерно где-то году к шестому к седьмому вот эти вот бмв сделаны в российском заводе они уже хлынули к нам в россию Запланили рынок и может быть именно как раз этих годов и пошло то, что ну, машины стали ломаться более часто, более капризные к ремонту, вот это, к обслуживанию То есть пока делали их в Германии, в Мюнхене, то есть все было нормально Как только -то начали делать здесь, что-то пошло не так, начали сыпаться, потом и Мерседес подтянулся, ну как и без него, потом Ауди И в итоге все вообще локализовалось все легализовано, естественно, собирается здесь Из комплектующих наших Ну и, естественно, оно, ну, такое себе Поэтому, если есть возможность взять БМВ, которая привезена Из какой-нибудь Европейской страны И я не про Белоруссию Европейская страна, Белоруссия Украина, конечно, скоро будет То лучше взять А так, ну, блин В принципе, все как-то ездят может быть, и вам повезет. Хотел сказать, пол салоны. Так, насчет салоны. Тут вообще кардинально ничего не поменялось с 2008 года. Как все было раньше, так все и осталось. Тот же самый селектор, но ну, маленечко стал другим. Та же самая шайба, ну, чуть-чуть поменяла место. Вот это вот вообще все один в один. То есть, как бы, седьмые, восьмые года. Прошло буквально 10 лет. Ну вот именно этой машине А так в общем прошло больше И каких-то вот Дизайнерских нововведений ну, в салоне Замеченным мною не было Что нельзя сказать про Мерседес Опять мы говорим про Мерседес Потому что вот что у них было Вставим картинку Там в том же самом 7-8 году И что у них стало сейчас То есть он со временем изменялся Он становился более минималистичным Конечно, может быть, только эта вкусовщина, может быть, только мне нравился такой салон, но в целом он как-то становился более стильным, более приятным, что ли. А здесь, как вот было все в году, так все и осталось. То есть сначала было угловатое, потом стали закруглять крани, и сейчас новых BMW снова сделали вот этот вот селектор угловатым. По сути, ну, никакой дизайнерской здесь там мысли, философии не заметно. Как вот был экранчик вот этот вот маленький, вот это вот, он вроде бы как большой он кажется, что он здоровенный но вот такой, то есть телефон обычный, вот, пятерочка это вот размером с этот экран то есть вообще и это еще угода года машина а в тогда еще, в году то же самое было, ничего вообще не поменялось те же самые кнопочки вот, ну, все такое же ну, щиток стал был раньше оранжевый кислотно-противный Сейчас как бы оранжевые не видно, но ну, просто какие-то вот бело красненькие. Естественно, уже куча ошибок горит, то есть можем потом показать вообще все без изменений. Где-то вот здесь, а он даже не сенсорный. Расход у нас 12 литров на сотню, это ладно, это нормально. Уведомление. 5 новых. Ошибка экстренного вызова, диагностика. Электронный ключ. Заменить аккумулятор. Заменим. Потом сервис. Гостехосмотр. И моторные масло. Ну, в принципе, это просто ТОшка Просто эту ТОшку пропустили маленько. И она вот вся испещалась. Кстати, да, все лишь ТОшка. Ну, кстати, почему сос не работает? Вообще, ну, кого знает. Неясно. В любом случае, никто не покупает тройки ради салона. Потому что дизайна здесь нет Их покупают просто так, чтобы сесть вальяжненько Это сиденье вообще хорошо утапливается вниз И можно прям утонуть В нем, что даже капота не видно Те, кто будет приезжать мимо, они видят только ваши глаза Которые торчат из-за руля и все А вы лежите здесь как на диване То есть комфортно, отдыхаете В общем, жизнь условно удалась Конечно, не седьмая серия но комфортно, нормально То есть, конечно, еще был массажик здесь Что-то я прям лег Я прям как будто сижу на уровне подошвы своей То есть, сиденье вот это вот Я опустил, и оно Тут видно вот так вот Что оно прям Я почти на уровне пола сижу То есть, можно опуститься настолько Что прям вообще Может это вот прям ногой там вот открывать капот Место, конечно, здесь интересное ну ладно, что-то прямо на полу. тут все в снегу будет, короче, можно это хорошо это газку дать, чтобы вся эта вот грязь полетела у вас. Ну это уж, ладно, кому как нравится. Но, кстати, вот с моим ростом, что интересно, если это двинуть назад, вот этой неудобной ручкой, то сзади место... Есть там место кому-нибудь? Ну, можно какого-нибудь не особо хорошего друга посадить там чтобы он там посидел в принципе ну, ну с кулачок тут место есть но с моим ростом прикиньте вот 190 и это прям вот по кайфу еще вот руль если бы я нашел как руль выдвинуть Ах, позорник нет не найду но Вообще можешь сидеть в развалочку. Но единственное, что вот эта вот дверь, она должна продлеваться дальше. Потому что у меня уже закончилось. Чтобы вот так сидеть, надо, чтобы маленько продлился этот подлокотничек. И тогда было бы прям самое хорошо, То прям, ну, идеальное. Ну и рулишь на итик, он выдвигается. что это такое? Это обогрев руля. А. Вот этот рычаг. А, все. Нашел. Так все вот идеальное типичный было еще утопиться здесь вот о да что там сзади все уже ну считайте все у вас появилось но ну, такое пятидверное но двухместное купе если второй такой же длинный здесь сядет ему будет комфортно и вам будет комфортно тем кто сзади там вообще пофигу там никого быть не может никого быть не должно просто сидите я вообще так, ничего не вижу. Я вижу даже приборку где-то на уровне сотки ограничения. И все. В принципе, наверное, поэтому БМВшники тут ездят, гоняют. Тут вот, ну, дотянуться до вот этого вот поворотника вообще нереально. То есть ты дотягиваешься до руля, когда вот лежишь. на если он еще ростом будет пониже. То есть вообще не дотянуться. Поэтому они вот, ну, так вот ездят. Теперь я стал понимать. А даварики это вообще нереально. То есть никакой рукой не отрывая спины то есть ты не дотянешься максимум вот, ну коробочкой вот и вот руль все поэтому снимают с них вот эти вот то что было сказано ранее философия их и сна ну, у нас имеет здесь бардачок в который можно положить э, пачку сигарет и зажигалку он высокий вроде как но открывается только верхушкой и поэтому ничего особо в него не положить Для задних пассажиров у нас но ну, это потом к задним пассажирам мы вернемся Сиденье В принципе Все Все как во всех Как конечно так ездить можно я не представляю Тут наверное даже можно Как говорят вот тройка там типа Вот Ну для какого-нибудь маленького человека Там пятерка для побольше Семерка там для вообще еще более высокого То есть как бы это все неправда То есть здесь с ростом 190 вообще удобно с ростом 2 метра здесь будет также удобное, поэтому это не то это влогань, наверное, будет неудобно с ростом 190 а здесь все сделано для комфорта так сказать вашего но никак для комфорта тех, кто с вами едет в потоке тут вообще, когда вот едешь и, условно, я смотрю я вот вижу только стойку вот, стойка, она вот прям на уровне моих глаз я сижу и не вижу зеркало я сижу вот здесь, то есть сиденье позволяет мне это один так, чтобы мне было не видно Ах, тех, кто едет слева но это уже что зато комфортно обогрев хороший, греет прям как надо, как в логане только, ну машина подороже маленькая как 5 логанов но в целом что еще хотеть от такой машины ручка ну тут есть спорт не спорт это даже включать смысла нету тут 190 сил которые там еле еще и живут Какой у нас пробег -то? Вот не интуитивно, конечно, понятно. Просто так здесь не получится. Сходу. Раз там вот пробег. Там раз расход. Расход у нас сейчас в данную секунду времени колеблется от 0 до 20. И это показано вот эта стрелочка, которая у нас тут. Я видно на камере? Вот эту стрелочку под тахометром. Которая. То двигается 110 сейчас нажму тормоз будет 0 сейчас как бы если тронусь она будет короче 20 но я не знаю то есть что она тут болтается ну как-то так вот можно же было сделать как-то электронно там типа ну как вот показывать в машинах то есть там циферками то есть расход там всю секунду у нас такой-то не знаю 10 показы сейчас расход у нас 5 5 литров расход в принципе, вообще идеально Что можно еще Желать? Расход, то есть Литров, привод полный Можно взять задним приводом, только зачем На полном приводе Интереснее об столб размочиться Так-то вот Задний привод, это вообще Не то Знаете, BMW вышли новые Назвращаясь с передним приводом Идеально прям философия бмв прослеживается в этом так а все багажник здесь у нас идет дофига литров завалиться здесь можно все карпитом. это все уже украдено продано в принципе ничего удивительного нету все как и должно быть так звук ты пишется звук пишется к сожалению но есть небольшие сеточки, какую-нибудь картошечку Увести можно с дачки. Можно увести много картошечки с дачки. Сделано все солидненько, закрыли пластиком. Железок нет. Ну, красиво, то есть BMW. Дорого богато. В принципе, особо здесь как бы делать нечего. У нас колесо здесь отсутствует. У нас, кстати, нет колеса никакого. Запаски в BMW не предусмотрено есть немного виброизоляции какая-то хрень кстати без колеса блин почему бы колеса запасного нет ну, в смысле нету не то что его здесь нету а нету вообще то что его нету у нас здесь вот находится вот обычный органайзер и два органайзера и, и все и колеса нет если короче ну в общем все то есть надо ставить шины Run flat, как я говорил Чтобы, если что пробили То Можно было доехать До куда-нибудь По задним пассажирам Шматье наше лежит В принципе, если сесть Самому за собой То можно изрядно пострадать Конечно, запихнуться сюда если как-нибудь, то можно ехать далеко невозможно. Потолка здесь нормальная. Даже нечего здесь сказать. Для самих пассажиров у нас здесь имеется один прикуриватель. И можно печку открыть и закрыть. То есть ничего нету. Стеклоподъемник. Ну, блин, органайзер, то есть даже по нету, то есть даже прикурить один-двоих сидеть здесь, конечно, ну так себе, поэтому это чисто вот ну тройка это вот ну три пассажира, наверное, тройка да три пассажира, третий должен здесь сидеть лежа желательно, чтобы ему было. Как вот здесь разложиться И вот так вот развалочку отдыхать Потому что, ну, четверых здесь вообще не увезти Конечно, увезти-то можно Тогда придется как бы передним двигаться И ты уже едешь вроде не как в боевое а как в Ларгусе Ну, блин В общем, такое За полтора-два миллиона как бы Ну, двухместная купешка Это прям, ну, нормально Что еще можно ожидать? Сзади у нас едят тормоза, кому интересно, дисковые, спереди дисковые, это так везде. Можно поставить барабанные, и вы будете прям четким пацаном на районе, у которого стоят на BMW барабанные тормоза. Но разве это главное все? А на БУ стоят, как все эти новые кредитные полы, Rio Solaris. И по мне уж, если брать кредитный средства, даже не кредитные, покупка должна приносить удовольствие. Проблема лишь в том, что же вам приносит удовольствие. А так, спасибо, что это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Кстати, часто видно, что вот некоторые так пристегиваются, и это очень странные люди. Потому что как вообще так можно потом вот так вот перебрасывают через себя? И что они думают? Что и это спасает их? То, что у них тело не пристёгнутое. И то, что в случае аварии мало того, что как бы они выскользнут отсюда и сядут на руль, так потом еще и подушка, она поймет, что они пристегнуты, и отобьет то единственное, чем эти люди думают. Как уж так можно? Ты вообще даже выползать отсюда неудобно, все это накидывать, закидывать. Это просто извращенство. Все, я просто за вот это вот хотел сказать. Может быть вставим, может быть не вставим.